Брак – удовольствие на один год, а сад – удовольствие на всю жизнь. Первый брак – это тарелка меда, второй – бокал вина, а третий – кубок яда. Браки заключаются не так, как они заключаются, а так, как они получаются. Брак подобен арахису. Вы должны расколоть его, чтобы увидеть, что внутри. Брак подобен осажденной крепости. Те, кто снаружи, хотят войти. А те, кто уже внутри, хотят выйти. Любовь творит чудеса. Но деньги заключают браки. Брак вдвое уменьшает наши горести, удваивает наши радости и вчетверо увеличивает наши расходы. Женщина, которая не была дважды замужем, не может знать, что такое идеальный брак. Любовь – это сладкий сон, а брак – это будильник. Возраст и брак приручают зверя. Все замужние женщины не жены. Если бы деньги можно было найти на деревьях, большинство людей были бы женаты на обезьянах. Никогда не женись на женщине, у которой ноги больше, чем у тебя. Семья в гармонии будет процветать во всем.